Убиваем? Ой, тупые ай! А! Ай! Ай! Ай! Ай! ай, как ты скажешь? Что? Что? Тут. Сейчас ты умрешь. Ага, а, конечно. <свят> бары суты! Что? Патроны закончились? А, -а, -а, -а. круто! Последние слова! Пошел в жопу! <свят> <свят> <свят> Внимание, перестрелка! Потеряли одного бойца! <звучас> Все, продолжаю. А? <звучас> <звучас> эй, эй <broke out> тут кто-нибудь <звучас> кто <-нибудь> есть, есть, есть? Стоп, Стоп возможно, возможно я. <звучас> <звучас> О, кто это? Как я вижу? Да что тот самый Чел, который убил этих людей? Ладно, твоя зарплата и должность будет повышена. Давай, идем. Итак, делаем все быстро и безболезненно. Может, можно опять не снимать. Опять. Делаем все быстро и безболезненно.